Сталина осуждаем, да и с Западом понемногу сотрудничаем.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 Оттепель в СССР – это неофициальное историческое название небольшого временного периода в истории Советского Союза, начавшегося после смерти Сталина и продолжавшегося на протяжении 10 лет, с середины 50-х до середины 60-х годов. Это время в основном характеризуется всенародным осуждением жизни и действий Сталина, совершенных им репрессий, также установлением либерального режима, закрытием ГУЛАГа и освобождением всех политических преступников относительно демократизации общества, проявлением свободы слова и творческой деятельности, а также общим ослаблением власти тоталитарного режима. Альтернативное название этого периода – Хрущевская оттепель, связана с фамилией, как нетрудно догадаться, Никита Хрущева, ставшего первым секретарем ЦК КПСС именно в это время, с 1953 года, и продолжавшего свое пребывание на посту до 1964 года. Исторически, началом Хрущевской оттепели принято считать смерть Сталина в 1953 году. Также можно отнести к оттепели время краткого правления Георгия Маленкова, когда была проведена амнистия многих заключенных, совершивших неопасные преступления, после чего начались несколько тюремных восстаний в системе ГУЛАГ. Несмотря на все совершенные зверства, даже после своей смерти Сталин многими жителями страны воспринимался как великий правитель. Его часто соображали на портретах политических лидеров. И только в 1956 году на 20-м съезде КПСС Хрущев выступил с подготовленным им докладом о пропаганде деструктивного культа личности Сталина, который, для многих стал идолом и примером для подражания. После этого была изменена внешняя политика СССР по отношению к капиталистическим странам в сторону взаимовыгодного сотрудничества. Произошло улучшение отношений с США, Францией и Великобританией, во многом благодаря встрече Хрущева с главами этих правительств в 1955 году. Однако, всеобщая десталинизация СССР серьезно ухудшила отношения с Китаем, лидера которого определили происходящее в Советском Союзе как ревизионизм. Курчевская оттепель ознаменовалась следующими событиями и процессами. Была пересмотрена уголовная система, отменено наказание за рабочие прогулы, множество заключенных были реабилитированы, а попавшие ранее под стражу граждане других государств получили возможность вернуться домой. Реабилитация невинно осужденных людей из мирного населения и отмена понятия «враг народа». Более открытая политика советских республик по отношению к внешнему миру. Чеченцы и балкарцы вернулись на родные земли, откуда были изгнаны как предатели во времена сталинских репрессий в седьмом году был проведен международный фестиваль студентов и молодежи в котором приняли участие жители разных стран и ставший началом снятия железного занавеса создание различных общественных организаций способных открыто вести свою деятельность в социуме не опасаясь жесткого подавления со стороны властей развитие сельского хозяйства и промышленных отраслей Появление пятидневной рабочей недели, строительство новых городов, увеличение заработных плат населения и общее улучшение его уровня жизни. Жители колхозов и совхозов получили паспорта и возможность перемещаться по стране. В этот же период возросли темпы строительства жилых домов в городах, стала развиваться промышленность, энергетика. Хрущевская О теперь просуществовала 10 лет, ровно столько, сколько правил страной Никита Сергеевич. В этот период родился и процветал авангардный театр на Таганке Юрия Любимого, который называли театром свободы в несвободной стране. Расцвело литературное творчество Виктора Астафьева, белые Ахмадулины, Владимира Тендрякова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского. Многократно возросло производство фильмов. Ведущими кинорежиссерами «Оттепели» были Марлен Хуцеев, Георгий Данелия, Михаил Ром, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов. В период 55 1964 годов ознаменовались развитием телевидения. Телевизионные ретрансляторы были установлены на территории основной части страны. Во всех столицах союзных республиках начало зарождаться национальное телевидение. Телестудии появились в большинстве областных центров и автономных округов РСФСР. Застой Одним из самых спокойных для граждан Советского Союза был период застоя. Именно так в СССР кратко характеризуется многими учеными, как период, в который все сферы жизни государства пребывали в состоянии стабильности. Не было ни экономического кризиса, ни технического прогресса. Как и все другие периоды, у этого нет четко выделенного срока. Ученые часто не соглашаются друг с другом, споря о начале и завершении периода застоя. Большинство сходится во мнении, что застой – это период, который длился примерно так 20 лет, начиная от прихода к власти Брежнева, то есть 1964 год, и до прихода к власти Горбачева, а точнее начала реализации его политической перестройки в 1986 году. Именно Горбачев впервые охарактеризовал застой в СССР, кратко он выразил это тем, что в развитии государства и общественной жизни проявились застойные явления. Таким образом, общепринятым названием этого периода мы обязаны именно Горбачеву. Следует отметить, что однозначной трактовки термин не имеет, так как под застоем понимают как положительные, так и негативные явления. С одной стороны, именно в эти 20 лет, по мнению историков, СССР достиг своего наивысшего развития. Строилось огромное количество больших и мелких городов, активно развивалась военная промышленность, Советский Союз начал осваивать космос и выбился в лидеры в этой сфере. Также страна достигла значительных успехов в спорте, культурной сфере и самых разных отраслях, включая социальную сферу. Уровень благосостояния граждан существенно возрос, появилась уверенность в завтрашнем дне. Стабильность – вот главный термин, который описывает этот период однако у понятия застой есть и другое значение экономика страны в этот период фактически прекратила свое развитие по удачному стечению обстоятельств произошел так называемый нефтяной бум и цены на черное золото выросли что позволило руководству страны получать прибыль просто от продажи нефти также ссср начал принимать участие и в международной активности восстанавливая свою репутацию адекватного партнера также существенно поднялся уровень благосостояния жителей страны в этот период не было серьезно потрясений экономического или политического характера. Люди начали верить и в завтрашний день. В то же время экономика сама по себе не развивалась и требовала реформ, однако из-за общего благосостояния на это обращали меньше внимания, чем требовало. Из-за этого многие называют период застоя «затишьем перед бурей». По данным ООН за 1990 год, СССР достиг 26 места по индексу развития человеческого потенциала. При этом среди стран Европы более низкие показатели имели лишь союзники СССР – Болгария, Польша, Венгрия, Румыния, Югославия и Албания, а также Португалия. Советская экономика развивалась довольно высокими темпами. Так, к 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском Союзе выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за тот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67 раза mm Хронической проблемой оставалось недостаточное обеспечение населения продуктами питания, несмотря на большие капиталовложения в сельское хозяйство, принудительную отправку горожан в сельхозработы и значительный импорт продовольствия. В отличие от периода правления Хрущева, в годы застоя поощрялось развитие личных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов. Даже появился лозунг «Хозяйство – личное, польза – общая». Также широко раздавались земли под садоводческие товарищества горожан. По мнению академика олега богомолова именно стагнация советской экономики дала первый импульс перестройки таким образом с одной стороны в это время ссср достигла своего наивысшего расцвета обеспечила гражданам стабильность и вышла в число мировых держав а с другой стороны заложила не самый хороший фундамент для экономического развития в будущем в период перестройки большое внимание в ссср уделялось постоянному культурному развитию общества происходил и непрерывный рост числа самоубийств с 17,1 на 100 тысяч населения в 65 году до 29,7 на то же число населения в 84 году. Криминальная обстановка в стране была сложной. За десятилетие с 73 по 83 год общее число ежегодно совершаемых преступлений увеличилось почти вдвое, в том числе тяжких насильственных преступлений против личности на 58 процентов, разбоев и грабежей в два раза, квартирных краж и взяточничества в три раза. Количество преступных посягательств в сфере экономики за этот период возросло на 39%. После разрешения в конце 60-х годов призыва в советскую армию лиц с криминальным прошлым расцвела и дедовщина, что явилось одним из признаков разложения армии. В эпоху Брежнева в Советском Союзе, прежде всего в РСФСР и других республиках европейской части, появляется демографическая проблема и проблема массовой алкоголизации населения. Примерно в 65 году прекращается падение смертности и начинается ее рост шедший одновременно с падением рождаемости рост смертности определялся возрастанием смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди молодых мужчин и ростом числа смертей от внешних причин несчастные случаи убийства, самоубийство это происходило параллельно с заметным ростом потребления алкоголя на душу населения и по мнению демографов было прямо с ним связано в 1965 году регистрируемое потребление чистого алкоголя на душу населения составляло 4,5 литра в 70-м году 8,3 литра в 80-м 10,5 литров и на этом уровне стабилизировалась вплоть до периода правления Горбачева это в два с половиной раза превышало средний уровень фактически уровень потребления был еще выше так как официальная статистика не учитывала самого наварения. по некоторым оценкам он превышал 14 литров в СССР насчитывалось 40 миллионов алкоголиков то есть алкоголизмом был болен каждый седьмой Житель. В обществе крепло мнение о том, что рост пьянства угрожает самому физическому существованию русских как наций. Ошибочно считается, что массовые беспорядки в СССР начали возникать в эпоху перестройки. На самом деле это общественное явление появилось в Советском Союзе сразу с началом хрущевской либерализации. В марте 56 года в Тбилиси состоялись первые в стране массовые беспорядки, учиненные представителями местного населения, недовольными разоблачением культа личности Сталина. На 20 съезде КПСС. С этого момента и до самого краха СССР в 1991 году беспорядки периодически возникали в разных регионах страны. Однако до перестройки они замалчивались. По всей видимости, руководство страны ощутило некие тревожные знаки, как внутри общества, так и на международной политике. Чтобы разрядить обстановку в самом государстве и осуществить давление на нефтяной рынок, была осуществлена военная интервенция в Афганистан. Безуспешная и бесцельная война, в которой на стороне суверенитета государства Стоял весь цивилизованный мир. Таковы оттепель и застой. На 7 позвольте откланяться. Скоро увидимся. Счастливо!